Всем привет! В эфире «Универньюз» и я его ведущая Маша Фоминых. Новости никогда не бывают скучными, особенно если дело касается студенческой жизни. Ты еще не убедился в этом? Тогда усаживайся поудобнее, и мы начинаем. Ученые КФУ разработали способ удаления посторонних запахов полимерной продукции. Прием в КФУ-2016 в самом разгаре, узнай о подробностях поступления. Ученые Казанского федерального университета разработали способ удаления посторонних запахов полимерной продукции. Что будет дальше, смотри в следующем сюжете. Ученые КФО помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить продукцию от посторонних запахов.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 Самые яркие обсуждаемые новости Рунета мы собрали специально для тебя в нашей постоянной рубрике веб News. В Казани испекли и за пять минут съели хворост длиной 500 метров. На создание традиционного татарского сладкого угощения ушло около сотни яиц и несколько килограммов муки. В Казани завершился веломарафон «Татарстан за здоровый образ жизни-2016». Спортсмены финишировали возле стен Казанского Кремля. Спортивно-арбитражный суд отложил разбирательство по апелляции российской теннисистки Марии Шараповой. Спортсменка не сможет выступить в этом году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Рустам Миниханов примет участие в работе пятого международного образовательного форума Солет. Главная тема форума в этом году – от экологии души к экологии природы. Более 700 детей приняли участие в квесте «Скажи, коррупции нет» в набережных Челнах. Следующие два квеста пройдут 25 июля в оздоровительном комплексе «Саулык». Экс-игрок "Рубина" Сергей Симак может возглавить сборную России по футболу. Он уже встречался по этому поводу с представителями РФС, передают "Известия". На колокольне собора, который находится на улице Баумана в Казани, открылась смотровая площадка. Она работает каждый день с 10 до 19 часов. Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. КФУ преодолел барьер в 5000 голосов и присоединился в списке к Казанскому Кремлю и мечети кул -Шариф. Ученик 9 А-класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Асхат Сахабиев выступит в составе сборной России на международной олимпиаде по информатике АЮАЙ, которая пройдет в Казани с 12 по 19 августа. В Татарстане появится поликлиника и санаторий стандарта «Халяль». В медицинском учреждении планируется проводить амбулаторное лечение, лабораторные исследования, вакцинацию и общую терапию. С 15 по 18 июля в Казани состоится пятый тату-фестиваль. Здесь тату-мастера и студии предоставят посетителям возможность выбора своего мастера среди лучших татуировщиков. На детском сабантуе в Казанском зообот-саду выступят звезды татарской эстрады. В программе праздника также выступление ростовых кукол, катание на лошади и пони, мастер-классы зоомир и поехали. КФУ продолжает принимать все новых и новых абитуриентов. Все подробности о приеме будущих студентов ты сможешь узнать прямо сейчас. Абитуриент стоит перед самым важным выбором в жизни, выбором своего пути, идти по которому ему поможет трудолюбие, целеустремленность, любознательность и те знания и навыки, которые он получил ранее в своей жизни. Абитуриент, желающий раскрыть свои творческие способности и получить качественное высшее профессиональное образование, сможет в Казанском федеральном университете. На сегодня у нас в целом подал документы более, у нас заявление более 30 тысяч. Но сегодня в Казанский университет, включая набережные и Лабугу, собственно, Казань. Вот. То есть ежедневно у нас подают документы. Дополнительно у нас появляется где-то 500 или 1000 заявлений. Вот так каждый день добавляется. Онлайн заявления сейчас значит, нам подаются. Очно заявления подаются, в том числе приносят оригиналы документов. То есть процесс еще такой идет. Как бы подготовки конкурсного отбора. Наша задача заключается в том, чтобы привлекать в университет лучших студентов, в том числе и за рубежа, с тем, чтобы наш университет брал не только количеством, но и прежде всего высоким качеством студентов первокурсных, которые потом создали бы хорошую базу для дальнейшего развития университета, чтобы у нас сформировалась интеллектуальная элита. Вот, обеспечивающие дальнейшее развитие нашего университета во всех направлениях. В очередном выпуске испанского рейтинга лучших мировых научно-исследовательских институтов и организаций ЭСАИМАГО 2016 Казанский федеральный университет занял шестую строчку среди лучших вузов России. Мне очень нравится качество образования в университете. Я считаю, что именно исторический факультет, не могу ведь говорить за остальные Отвечает требованиям вот именно высшего образования, отвечает уровню тот, который ставит перед собой Казанский университет. И мне кажется, это правильный выбор. Я думаю, что мне повезет. Регина Фахрудинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казань. Современный город, который не забывает о своем прошлом. В нашем городе ценится культура. Существует множество музеев, работают выставки. На одной из них побывал и наш корреспондент Адиря Валеева.